Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павловые партнеры». Сегодня пятница, а значит мы рассказываем вам об интересных объектах, которые вы можете приобрести на торгах дешевле рынка минимум на 30%. Сегодня речь пойдет о кафе, который вы можете купить дешевле рынка аж на 4 миллиона рублей. Это кафе находится в Калужской области, в городе Мало-Ярославец. Общая площадь этого кафе почти 500 квадратных метров. По стоимости вы экономите 4 миллиона рублей, потому что его цена 9 миллионов на торгах а цена рыночная составляет 13 миллионов рублей. И что самое важное, все, что находится в этом кафе, все движимое имущество, столы, стулья, барные стойки, люстры, там прекрасный ремонт, все это уже входит в эту стоимость, а это значит, у вас не будет дополнительных расходов, значимых, на то, чтобы сделать ремонт и приобрести мебель, оборудование и так далее. Также Расположение этого кафе просто прекрасное, потому что рядом находится памятник, через дорогу находится магазин сетевой, да, Дикси. А кроме того, в этом же здании, где находится кафе, располагается отделение банка, отделение почты. Здесь находится бюро переводов, где можно сделать да, какие-то там Western Union и так далее. И кроме того, в этом же помещении находится а, туристическое агентство. То есть на самом деле помещение находится в прекрасном месте, рядом с зеленой зоной и так далее. Поэтому тем, кто хочет приобрести бизнес в этом месте, кого интересует этот регион, это очень интересный объект и стоит к нему присмотреться. Еще один важный нюанс, это имущество продается без каких-либо обременений, она абсолютно юридически чистая. Это из того разряда, что вы просто купили и сразу можете начать им пользоваться. Поэтому, друзья мои, не теряйте такой возможности, вкладывайте ваши деньги выгодно, подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, будьте активны, задавайте ваши вопросы. Мы всегда на связи и готовы ответить на любой ваш вопрос, кто хочет купить это помещение или получить подробную информацию. Поэтому, пожалуйста, прямо сейчас пишите, пока этот объект не забрал кто-то другой. Я желаю всем отличной выгоды, отличных выходных и всем пока!